Вот я хотел вам задать вопрос, зачем вы сюда пришли? Не чтобы вы прям вслух это озвучили, чтобы вы сами себе сказали. Я каждый раз на всех занятиях спрашиваю, зачем вы пришли, зачем? Потому что если вы пришли сюда за тем, чтобы расти и меняться, то вы, конечно, герои. Это очень страшно и очень опасно, и в первую очередь, для ваших окружающих, ваших близких. Это очень опасно. Вот жил с вами человек, выстраивал отношения, Непростые. А он бац, уже опять другой. Ты думаешь, да что ж такое, я так только мост навел, а мост уже смыло рекой, да? Очень обидно.